Я из Наренмара. Занесло меня поездами, самолетами, пароходами. Где-то, наверное, ну, меньше года назад как-то в интернете нашел я чистое небо. Нашел я много чего, кроме чистого неба, но заинтересовался именно чистым небом. Оно мне подходило по целому ряду параметров. Мне интересовали леса. Настоящие. И хорошие водные объекты. Я понял, что это я могу найти только в Псковской области. Я понял, что такой вариант для меня проще. Плюс я хотел получить какие-то полезные навыки, которые мне пригодятся в дальнейшем при освоении своей земли, которые у меня, надеюсь, появятся. Я стал продвинутым косарем, потому что до этого у меня коса постоянно в землю, а сейчас довольно ничего и получают, рядочки. Потом заготовителен дров. Сажал деревья. То он мне точно пригодится. Немножко поплотничал. Такая работа мне нравится, пожалуй, больше всего. Но я бы сюда не поехал, если бы меня не интересовала земля, вот конкретно вот такой вот образ жизни. Пока все, что я увидел здесь, это ну, меня абсолютно полностью устроило. Поэтому я не знаю даже. Поеду я еще куда нибудь.